Со спортивной рыбой, ловлю я рыбу даже в жару и снег и не отводишь от рыбалки даже палкой. Люблю рыбалку как спортсмен, как человек. Эх, вас чешуя не поймал я ничего. Как смеялись, что наши были к пусты. Всем привет. В общем, внутренний прогрев крови можно получить и без проруби, просто раздевшись на сильном морозе или не сильном морозе, но сильным ветром. Это я понял, когда шел в проруби, был ветер и дрифтеры прокладывали трассу. Я к ним подошел и долго их расспрашивал, потом они меня расспрашивали, потом говорят. Ну все, хватит, холодно. Я говорю, так мне не холодно. <смех> Они, говорят, нам холодно здесь стоять слушать. Непонятные необоснованные рекомендации прогреться перед прогружением в прорубь. Ладно, центр здоровья им виднее. Эй, маржулечка, будешь О, купаться? А не знаю, ничего а? нет, маржулечка. нет? Моржулечка. Вот. А, да, Маржулечка? Что скажешь, дно увидишь, нет? Прозрачная вода. Сейчас посмотрим. Ну тут, по идее, чистая вода. Ну да. Ну, Я ну, гарпун взять себе. В следующий раз этим способом Нептуна, да? Ты нырять-то будешь, нет? Посмотрим. О, ступени проваливаются под ногами, все, тут уже все тает. Все, Нептуна, жди меня. Давай. А с головой ешь! Да, чистое озеро одно дно видно? И одно не видно. Надо было этот номер телефона спросить. Сейчас бы позвонили, он бы увидел. Про кого? Про телефон на дне. Ну, это, нам только летом. Гости из Балашихи приехали. Москва. Федерация закаливания и зимнего плавания. Я видео снимаю. Поэтому махаем ручкой, улыбаемся, за передаем приветы. Да, сегодня у нас гости из от Балашихи. От моржей Суркута. Да. Балашихи, привет. Антон. Приветствую. Вы с собой лед будете забирать в Москву? У да, нас своего да. хватает. Вставай. Вперед вставай где-то, чтоб чтобы тебя видно было. А для меня, чтобы да ей допустил. За Ольгу вставай. Давайте кучнее, кучнее давайте, чтобы все вместе. Чем женщины хуже еще? Мы за равноправие. Хотим таскать бетонные блоки. Мне просто вода надо Красиво поплыл. Это ну вот мы недавно вот, стон... а с этим столкнулись, yes. <protection> <perché> потому что никогда не кричали в воде. Да? Никогда. А надо, надо, надо. надо, надо эмо... Эмоции, хотите, вы... эмоции вы выгорают, О, да, вы, вылетают. Околи. О, вот. Ой, а драться, если их нет, значит у нас и не страшно, не значит, если, кричит, выгнали, да? если не кричится, уже Ой. все. Ты же знаешь, Ой, голова не чувствуется. Ты тоже орать будешь? Нет. Не Конечно начинают орать, мне хочется заплакать, побежать. Мастер-класс да. от московских моржей. бывших сургутских. Тургутске. Осторожно, там скотч. Ой, классно. У вас там рекорды не, не, рекорды не ставят на сколько минут посидеть? Не ставят, а вот эта вот серая, она тоже по километру плавает, полтора проплыла. Ск, сколько я она, Наталья серая, ага. она километр, километра двести. Ага. А по-моему, Сман Дилибаш полтора проплыла. А по времени по -моему, не зажигали Не знаю, она посадила, сделала рекорд по, по сидению в прорыве. Сначала час она просидела, прям видео есть, а потом полтора. Ага. Прям а тр... как -то, как -то просидеть в прорубь, полтора часа ты Да. Если а Полтора часа летит. человек в ну, прорубе просидел не в Москве. Пробе а а встречает. Полтора не часа просидел. Нет, не Или нет. Или он? Нет, вот это все слышит. Это мы за ней наблюдаем постоянно. То, что она час просидела, я видел, а полтора еще не видел. Краснее потихоньку. А, Коленки красные. Вот Что ты ну, тут тоже весь красный стоит. Помидор. О, вообще, Страна помидоров. 6, а вообще, знаете, меня учили вот так Ты вот. Ты ее вот, пьешь, что ли? Вот так вот делать, вот так вот вперед. Пьешь? Омолаживаешься. Это упьешь. Я вот зимой, я ее как бы. Все, готов? Прорыв, знаешь где? Ты только смотри, на тот край озеро не уплыви. Знаешь, что холода нет. Здесь недостаток тепла. А что шапку не снимаешь или там снимешь? Шапку надо плавать. Шанку возьми. А что шапки А с головой? Э! Ну вот. Мне интересно, неинтересно, нравится как. И делегация идет по нашему заводу, смотрит... А что ты? Ты же хотел два раза. Нет? А не будешь? Не а пошло? Не пошло? Такую шестерёнку, он переслал Иди, да, иди заново. Нормально. Ну чё? Нашёл телефон? Да нету, вообще мутно. Мутно, мутно, мутно. Машечки затемнённые, да? Нет, это тонировка только с одной стороны. Ух, перезагрузился у нас. Ты антизамерзайкой протер стекло. Эй? Прозу крылью. Да, да, да. Маши ручками, это же видео, это не фото. Видео а снять, Конечно. Зачем сфоткать? Видео, <с> а потом эти изображения понаделаю. Это же 24 кадра в секунду. Все. Все, привет. Ты фотографируешь или видео? Видео, конечно. Ну, так, так, ребят, давайте точнее встанем Давайте кто не в одежде Не палецы, не палец. Так, вроде сделать. бы все входят, да, все видят? Смотрим вот в эту вот точку вот Поближе покажи, точку покажи, С другой стороны, с другой стороны, и ручкой машем. Видео Нет. снимается. Чай а, в Привет. Привет. Привет. Сургутские дороги самые ровные дороги в мире. Дубайские дороги. Вот такая дорога ведет к комплексу возрождения. Все дороги повозрождали. С криками хрен ли вы здесь стоите, прокладывают новую трассу. О, как ты здесь проехал? Вот Господи. здесь я пытался пройти. Мы тут пройти, он проехал. Секрет просто, я же говорю, нужно сказать, Господи, благослови, перекреститься, закрыть глаза и поехать. Можно А, вот здесь сам сна. Че, выйти? Че-то после твоей фразы все наоборот получается. Вы, вы, вы тяжелые просто. Давай выйдем, облегчим. Чувствую сейчас будет этот сериал. У него ж клапана стучат. А, ну мы тут пешком уже дойдем. Мы Пешком дойдем, а то вы не выйдете с нами. Чуть не забуксовали.